Крыша север а, Ух ты, мать Андрюха, они еще этот Изменили интерфейс What the fuck? Просто говна кусок. Фу. Паш. Uh -huh. Здесь? У uh -huh. меня, короче, знаешь, какой травм? Uh -huh. У меня нет магазинов в уплейт, мысли. Мм, в прямом сейчас дымка чекай. Я так понял, все, что у тебя с шарами связано и то, что кидается по всему полю, как бы привлекает. Рокет лига, как бы тому подтверждение. У меня ничего связано с шарами. Но я так имел в виду мечи. Вот то, что у тебя юплей на Яндекс Почте, как бы такое себе. Большая. Ну и в чем? В том то, что мыло Яндекс это очень небезопасные почты именно по меркам защиты. Именно от брута. Поэтому будь осторожен. У меня на маме было столько вещей, и. Одно дело было, другое дело, что их уже нет. И я так лоханулся с аккаунтом, поэтому. по. Ну, с аккаунтом Стима, как бы. Обосрался, причем так с подливой. Причем же запах такой ну, выносящий был. Блин, даже не знаю, типа... Один хер я с дробовика не стреляю. че с автомата не стреляю. Дробовик хотя бы полезный. И можно бесшумно делать брешь в стенках, и потом бахать туда пистолетиком. Как я это сделал? Он дробовик? Нет. Что? Хера он здесь ССГ-шек накидал? Он че дурачок, что ли? А это, ты накидал. Чувак, там одной достаточно. Она не бесконечная, она бет, бетриганки, сдержит и все. Сори, сори, сори, сори, сори, сори, сори, сори, я хотел брешь делать. У тебя получилось тогда. А у тебя сколько? Надеюсь, она тебя тоже убила. Мне страшно. Я просто прибегаю. Зарачивай твой труп, летай в стену. Посел ты. Шу. У них моги есть. Ты знаешь, что я сейчас засейвил? Кем же ты проехал? Я тебя засейвил, или ты меня засейвил? Я тебя засейвил. А че. А, меня тоже по этому. Я видел. Так себе. Сейв. Паша, помоги, пожалуйста. Паша, помоги, пожалуйста. А ты где я? Паша, помоги, пожалуйста. Я лежу, я близ, я близ, я лежу, я близ. Да, мать твою, ты где? Я его спускаю сюда, Иди егострей сейви. И сейчас выходит в рост. Ничего, мы ее встретим. Где она? Где? Где? В каком? Слева была. Она лежит уже снизу, Да я не увидел. Half HPF. Ты что-то? Да? Почему ты играешь так серьезно? Я не серьезно играю, ты че? А посмотри на ощупь, ты нам свой. Ну что, мы с тобой два бесполезных, но два брутально выглядящих мудака. Очки, знаешь, дают плюс 10 к уверенности, да? Это как в фалауте были очки доктора Мобиуса, они типа это плюс ко всему дают к науке. К изучению там к ко всему ну чтобы они просто так сюда не вошли я закрою эту сраку это все потому что этот говноед забрал моего капкана да это им чекай чекай чекай вот на их сказку я возьму короче капкана и сразу затащу как бы надо да иди в срань я толстый чтобы щитом бегать я вот худой чтобы щитом бегать Блин, вот ты близ, я хочу в тебя стрельнуть И ты у тебя желания неправильное А? Перв... Решил добить этого глинамеса дошел, блин, мьют, замьютил меня Вот Андрюх там валяется где-то Не валяется, Паш Да забей, не, у тебя не... и так мало ХП Пуш Ну, на, давай, на смерть Ты его это... это... Это было низко а чем я его убил? А чем я его убил? Ты убил что ли последнего? Да! Чем? Это было низко. А чем я его убил? Я мертв был, мать твою! А ты, блин, это, камушек пнул, а он из него споткнулся. Тупо два в присосках в этих и два очкарика как бы. А нет. Один очкарик и одна мулатка. Это ты себя? Нет, я просто чумазый. Я не знаю вообще какой тон кожи. Потому что ну скажу, что она машип. Ты... Муак и капитал. Я тупо я стол. <свят> не, вот такой шляп я, конечно, не ожидал, пирожок. Ну залезь под мой стол. Они меня спали. Могу ну, ошибаться, но ну, мне кажется, там есть кто-то. Они там и численные. Высоцкоманды уничтожили. Вот бляха му... Ой, такой ты глинамес, уф Я по тарелочке плавал, И продолжаешь это делать Гавейра, тупая ты, дура Гавейра, тупая ты, древа Такой он глинамес А я не качан, я глаз Поздравляю, Бляха а, ну я понял, ты чилишь, да? Я могу так сделать. Я не бесполезен. Я, я просто тысяча сделал. Мне кто-то убить? Ладно, согласен, это достаточно интересная позиция. <соформ> не, просто вот, это, капкан что-то нечаянно шел, шел, шел. Я такой его увидел, убил. Мне Кавыра! Сыряная мулатина! А мы выиграли? Не... А, нет. <соценно> <соценно> <соценно> побежали, побежали, побежали! Андрюх! Отключено, вот теперь вылетел. Отличненько. У меня еще интернет-подключение хреновое. О, подключился ⁇ птовый мать. Нет. Кому может быть нужен док, если он так нужен? Что? Я просто... Ш... Я никого не слышал. Откуда эта курва там появилась? О, за понял. Вьетнам! Я так понял, откуда он меня бахнул? Пошли. To the bank and the drop So they wanna fuck me Cause we on top I don't wanna fuck I got with a sock